Так, заводим москвич. Ключик. Чик. Скорость. отсос Друзья, пока я глава машину, можно поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо. Все. 16 декабря. Символично, что сейчас минус 16 заработка. Эслущий дорогой, доброе утро, да? Привет. Дальше все время прямо, даль, даль, дальше все время прямо, ага. прямо большая яма. Там околики. Остальные... Хорошо. Это как обычная машина подвезет. А, внизу. Все, а это туда дальше, да? Да. <связь> надо, надо чуть дальше и вниз. Привет, Витя. Привет. Вниз проезжай туда. Сейчас направо. правой. Okay. О, okay. oh. вот они. Вот вы все. А, вставай. Вставай, наверное, заставка. Но... Резинный Да. Валер. Тогда оставать прицепу больше что, Да да, меня по всей Так, куда она прицеп? Она за каким то обувством? Да Да, может, на Егору стали и белый поскрыть, например, и белым? Все короче Да strength 7-8 Товарищ, а зачем менять резину, открыть, пожалуйста. А что еще делать полчаса? Так ты полчаса? Не а вы что, гойщик? Шлем вам подержать? Да. Да. Да. Да, да может, не шлем. Знаете, я больше не буду, у нас сейчас гонки приезжают. Нет, это просто шилки с пиццами. Нет. Здесь больше актуально из этой руки ручки, как Я бы хотел, когда бы мальчик А там короче, такие да? перевал, да Сейчас бы как бы синий повеселее Дяденька, дяденька, а вы, а дяденька, а, вы а, дяденька, вы прощает? а это ваш левый, И морковь, так, Медные трубы, короче. Ну, а ты вот, резин а, ну, ну, не умеешь? Ну, я... Нет. Какой приехал, какой едет? Не, я бы тоже что-нибудь поделал. Колеса были. Не, колеса скучные, я не люблю колеса. Не колеса, коробки. Вы знаете, этот, короче, совсем недавно, просто в феврале, мне бать плавил гайковёр. И когда я был на массе, короче, и менял ножи гейвер. Колеса за минуту. Я понял, что все восемь лет моих было просто, просто веселья, короче. Когда ты, знаешь, смотрел ты... на эти гайковерты, плакал, да? Да, когда приехал, короче, после гонок в восемь вечера, там петель, поле, там ночь, все это, тебе зашил и снег взлетает, а ты сидишь, и эти замерзшие гайки Какое давление исполнить лучше? О, на ноге. Остряю. Гипертоник. Гипертоник. За это вы все пустынки. Я сказал. Номера теперь давление. Поднимайте да. давление, когда вы Я буду указать. Раз, два, три. Я пока в очке. Пишем двадцать Так, номера получил. Сейчас давление и все. Новые лица. А, есть старые лица. Для новых лиц, наверное, вот сейчас следующая информация будет важна. Сейчас мы, я представлю своих коллег. Это Елена. Она отвечает за безопасность на площадке здесь и на динамической части. Справа от меня стоит Никита, это судейство и хронометраж. И Георгий стоит, вот, вот, вот, Георгий. Это эвакуация. Сейчас после бритинга будет общий проезд по трассе для ознакомления гуськом, соответственно, все вместе. По порядку стартовых номеров. Как у нас это было на прошлом этапе. Далее вы приезжаете обратно на. Наши импровизированные питлейн, расставляетесь и мы начинаем из 10 часов наши тренировочные заезды. Напоминаю, тренировочные заезды зачем не идут. Это. Наша площадка готовой продукции. Готовый к уничтожению. Виктор Николаевич с чужой машины снять колеса, пока хозяин не видит. А что? чужим шуруповерт. Зима. Однако. Я руками так крутил. Четыре. Пять. Вышел зайчик погулять. Да. Все, Все. Че может? Говно какой-нибудь мы поставим сейчас. Тяжело победа дается, да? Ну что-то не похоже на победу сегодня. Значит не дала. А что ты думаешь, та сегодня не победа? Я уже знаю. А сколько выйдете нас? Э? Второе третье? Третье. Ну третье не двадцать второе? Ну там будет. Ну зачет специально. Этот, uh, там, 12 400 и, там... и сейчас будет обезвели результатом. Очень круто, поэтому вот, давайте результатно так проведем. Соответственно, лучшее время из трех попыток, которые мы сегодня прошли. И я вам, соответственно, сегодня сейчас их сочетаю по улучшению времени. Значит, 29-я позиция а, занимается тройков, я дядю, которая показала на свое время 2 минуты 12,4 десятых. Согласно трон к лидерам, которые у нас будут поставлены за почву, Будет будем снажать. Больщик со стартовым программом 26, сегодня он Виктор. Также третью позицию, на свое время 1 минута 43, дядя до половины. Сыректо! продемонстрировать, на первое место. Нашего... Господа гонщики, пару слов о текущем мероприятии.